Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала, с вами Заново я Серый Кролик. Вы уже извините за прошлое видео, к сожалению, при съемке э, предыдущего видео произошло маленькое ЧП. Э, э, закопала, короче, одним словом, камеру плугом и все, и, и съемка прекратилась. Пока откопал телефон э, GoPro камеру, ну, короче, э, ладно, это все <клёх> нюанс. Доделали мы вечером. А, это кроликом, друзья, это кроликом. Дети вот так едят яблоки. В моё детство мне бы такую подзатыльника дали. Это вот ну, покупные яблоки, вот, понимаете, богато живем. Я думаю, не у меня одного такая ситуация. А, доделали вечером, как я говорил, с скерпича выложили кладочку, против лист, ну типа декор. А, Жинка побелила бы, я говорю, не бели, все равно смоется дождем. Как видите, дождь на улице красота. Вчера, вчера мы садились. Позавчера. А, позавчера мы посадили бульбу сегодня дождь вообще красота уже сад надо косить посмотрите уже травище попёрло я не знаю что-то у нас на пастбище нету ничего а в саду что-то есть наверное кто-то удобрений насыпал много но это уже нюансы есть такая примета друзья да может у вас не так но у нас так если в дождь курки ходят на улице дождь не прекратится в ближайшее время то есть считается, что курица это глупая птица, но на самом деле она умная птица, потому что ей же нужно кушать, чтобы яйцо снести, нужно покушать. Поэтому если она понимает, что дождь будет долго идти, ей нужно все равно выходить и кушать в сарае, мы их там не кормим. А если дождь моментально прекратится, поэтому они спрятались, потом вышли, они то есть чувствуют, я не чувствую, они чувствуют. Так, уточка снесла еще одно яичко, вот такое его большое. Ну не садится, почему не знает, я уже это перекрестил, ну, что-то она не хочет садиться, но это все нюансы Так, друзья, пойдемте в крольчатник, я обещал вам туда сводить, показать, сколько у нас акронов, сколько у нас падежа Сколько я продал кроликов и сколько я наконец-то заработал за предыдущий месяц, то есть за апрель месяц Во! Все, мы подготовились, друзья, мы находимся в крольчатнике, в самом прекрасном месте в моем дворе Так, идем Здесь живы пока еще, слава богу И даже не проданы вот сидит мадам мадемуазель э, <свят> все всех распродали э, честно говоря, э, посмотрим что с ней получится сейчас будем заново застелать что со э, потому что у нее появится что на топташе? -то а. это сто процентов поэтому вот сейчас она мы вот вчера продали крыльки позавчера продали и, и все хорошо по совету хорошего подписчика, эм, как говорят, хорошего крыла только кирпич остановит, да? Поэтому вот так мы сделали. Ну, и уже извините, показываю, как есть, без всяких приукрас. Женка говорит, давай убирай кирпичи быстрее. Я говорю, Пфф. нормально. Идем дальше. Здесь пусто. Здесь крочонок. Здесь еще все пусто, не родила. Ну, показывать мне нечего. Здесь у нас серебро пусто. Здесь серебро... Пусто, то спят, есть спят, не спят. окрола. Здесь зато у нас наконец-то появился какой-нибудь хоть, хоть какой-нибудь окрол. Ага. Сейчас мы их пущаем. Так, это им. Это им. Снимаю перчатку, потому что с перчатки, во-первых, неудобно их шупать, мацать, а во-вторых, сильно много запахов на этой перчатке. Али, оп. Так, мать. Мама у нас вот. Подергано, видите, покоцано. Жизнь я покоцала. хорошо. М -м, молодец. здесь достаточно. Молодец. Немножко убрал и в мешочек. Как это, блядь, Иди, как это Мешочек. В мешочек. Крольчаты, честно, были мелкие. Они и есть мелкие. Ой, очень очень Ой, вот сколько их тут? Раз. Два. Три вообще маленькие. очень Четыре господи 6, 7 я к семечке 8 7. ну куда он такой вот это сразу будет выбирать 9 пока 8 1 считаю 9 10 там еще что-то есть. 10. Уже 11. 11. Ну и все. Кто-то пуха. Тут 11, 12 убираю, потому что он задние ножки не работают. Все. О. Ой. лиководческая радость ну это семечки знаете берем высыпаем украсика она их не закапает поэтому мы их вот так вот так так это мысочку наносим закрыли и, не печать и спят ага, куда мама стоян вас маша я осмотр вот на такой подложке, угу. как и все остальные маточники. Дальше, дальше. Здесь такие вот карандаши. Здесь мы мамку убрали. Как я и говорил, что она второй раз второй второй окрол маленький и погрызла еще уши кролчатом. Мы ее уже убрали. Так, значит, наша миссия взвесить крольчонка О, в тот второй крол серебро. Как они мне дались это серебро, я не знаю, друзья. Они супер, конечно, кролики. Вообще, кардос мне. Стоянбас. Они мне очень нравятся. Вот такие красавцы. Угу. Вот такие. Но они такие наглые. Они вот лишь бы куда-нибудь пролезть, залезть. Я не знаю. Ну, красивый, красивый, хороший. Между прочим, вот этот Орша. Вот он. орша салет. Еще посматривает Но сегодня будем не Оршу взвешивать А другого кролика, которого мы покупали Ну, не покупали Нам его практически бесплатно отдали В городе Минске Это поместный кролик там Мама белый великан А папа был строкач Поэтому э, тот человек, который нам подавнал этого кролика Просил меня уже неоднократно э, Что сделать, взвесить Какой вес кролика Сразу скажу, что я перешел Капает, видите, заново у нас капает. Да, я еще до сих пор не кручу. Где это везде? Оп, оп. Тара, ну. Давайте вот это. Я щелеку. Угу. Жень, большой мальчик? Да. Угу. Вот, ему как. Тара. Окей. Угу. Садись. Вот. Я тебе сейчас сидеть. Так. Три. 3... Господи. Три, двести пятьдесят. Три, двести пятьдесят. Объясняю, почему такой вес. Три, двести пятьдесят. Он сидит сейчас, как это говорят, не на откорме, а для того, чтобы я его смог запустить поработать. И все мои сейчас кролики, можете обратить внимание, на чем сидят. На зерне. Объясняю. За апрель месяц, то есть прошлое, я смог продать порядка 10 малышей, одну девочку, и все. А комбикормов потратил... Ну, наверное, мешков 2, 4, 6, 8 мешков комбикорма. Один мешок комбикорма сейчас у нас стоит где-то 23, 25, 28 рублей. И это еще не полнорационный. Получается, что я, продавших своих малышей, они тоже поместные, остался в минусе. Но если начать с начала года, грубо говоря, январь, февраль, март, то там небольшой плюс есть. Плюс всего лишь 30 белорусских рублей. Это я посчитал, правда, свой труд немножко, немножко так посчитал свой труд Получается, заработать у меня на кроликах не получилось А если я буду продолжать дальше кормить комбикормом, то я буду еще в большом-большом минусе Жимка мне это сделать не позволяет, поэтому я всех своих кроликов пересадил на зерно Зерно я даю 3-4 дня, например, пшеницу, 2-3 дня даю третикалий прежде чем какой-нибудь новый корм засыпать то есть зерно я убираю старый с кормушек то есть выгребаю, потом овес потом ну и так вот череду ем поэтому приветствов у меня сумасшедших в настоящее время не будет и не предвидится потому что я экономлю экономлю жестко по-другому но никак потому что потому что сбыта нет мясо не хотят брать Мясо не хотят брать, кроликов хотят брать только домой, потому что кто-то привез внуков, ну бабушек, дедушек. Вот эта бабушка-дедушка приезжает, берет одного кроличенка. Им, например, нужен рыженький или там пятнистый какой-нибудь. Даже они и бить его не будут. Ну, вот такая у нас ситуация по кролиководству. Я понимаю, что уходя от комбикорма, я теряю в привесе. Но другого выхода у меня нет. Во-первых, у меня щенек ролилил серебро. серебро как только окролится, я для них, конечно, подготовлю каэровские мешки для откорма этих крольчат, потому что мне меня же будет там уже точное, стабильное серебро. А все остальное поместное, поэтому мне, честно, даже не сильно жалко, что что-то я теряю в привесе. С учетом нашей стоимости зерна, честно говоря, в хозяйстве для работников мы выписываем там по 37 копеек за килограмм, то это фигня полная. То есть, ну, это дешево. Это дешево. А в 5 раз дешевле, чем килограмм полнорационного камбикорма в 5 раз дешевле если кто умеет считать посчитать так что остальное мне осталось показать а больше показывать тут и нечего а, продаж нет акролы какие были а, там я две прохластила я их убрал а, этих я всех прошупал на свой страх и риск потому что там уже большой срок был 28 30 дней то есть сегодня должны высоко все хорошо думаю мало ли что я там с плохими руками Поэтому у нас мешок сейчас зерна стоит прямо здесь в сарае, котик орудует, бочка комбикорма, что вы можете сами видеть, все пустая. Осколовский комбикорм, между прочим, мне понравился, друзья, это не реклама, я... но он мне не понравился. Даже вот эта зеленая бирка была, раменский комбикорм, он был утов для кроликов вкуснее. Осколовский фигня, бобрусский, что я покупал, типа Витерского КХП, тоже попа. Поэтому вот сейчас здесь у меня еще пшеница, будем кормиться и все остальное. Свинок, которых вы купили, немножко пропоносили, ну будет все вроде бы нормально. А, пойдемте покажу, что еще купил. Купили мы вот такую бочку а, дополнительно, это уже у нас честно говоря, четвертая. Жимка, конечно, усами водит, да? а, Ну без ее никуда и ни туда, ни сюда. Вот у меня вон там старые бочки, если сравнивать это с крышкой, а там сюда влазит пшеница. 3-3,5 мешка зерна, это 100%. С учетом, вы как знаете, что у меня зерно посеяно свое, хранить нужно его где-то 30 белорусских рублей доставка надо Дешевле негде где-нибудь купить. Ну, пойдемте покажем, что у нас там на огороде. Будь бы у нас посажено вот такой кусочек. Просто не, до, не допоказал в предыдущем видео. Здесь наши уже все зерновые, но ну, а здесь уже будет наш мини-огород. Женка там уже ходит, брозит просторы. Так что на этой позитивной ноте мы будем с вами, друзья, прощаться, но прощаться только на пару дней. Если что-то у нас меняется, мы обязательно это вам показываем. Подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик, делитесь в социальных сетях. Будьте счастливы, всем счастья, здоровья, благополучия и мирного на неба над головой. Всем пока, друзья.